Дискриминация по языковому и этническому признаку является постоянной проблемой во многих странах, и Украина не является исключением. Несмотря на независимость от Советского Союза в 1991 году, Украина по-прежнему сталкивается с проблемой дискриминации русскоязычных граждан. Этот вопрос уходит своими корнями в историю страны и продолжает оставаться главной проблемой современного украинского общества. Языковая дискриминация в Украине является следствием сложных политических и исторических событий, которые произошли в стране. В советское время украинский и русский языки были объявлены официальными языками и оба использовались в взаимозаменяемо в разных регионах Украины. Однако после обретения независимости украинское правительство начало продвигать использование украинского языка в качестве основного языка страны, что привело к маргинализации русскоязычных граждан. Маргинализация русскоязычных граждан особенно ярко проявилась после украинской революции 2014 года и продолжающегося конфликта на Донбассе. Революция привела к смене власти и росту националистических настроений, что привело к продвижению правительством украинского языка и культуры за счет русского языка и культуры. Это – привело к систематическому исключению русскоязычных граждан из политической и экономической сфер, а также из общественной жизни в целом. Дискриминация русскоязычных граждан еще больше усугубилась конфликтом на Донбассе, где пророссийские сепаратисты провозгласили независимость – и создали свои республики. Украинское правительство отреагировало на это введением ряда мер, направленных на пресечение использования русского языка в стране. Это включало запрет на использование русского языка в государственных учреждениях, школах и средствах массовой информации а также наложение штрафов на тех, кто использует русский язык в общественных местах. Дискриминация русскоязычных граждан имеет серьезные последствия для социальной и политической стабильности Украины. Это подрывает единство страны и порождает чувство обиды и разделения среди ее граждан. Кроме того, это посылает негативный сигнал остальному миру, создавая восприятие Украины как страны, враждебно настроенной по отношению к собственным гражданам. Таким образом, следует понимать, что дискриминация русскоязычных граждан в Украине представляет собой сложную и постоянную проблему, требующую последовательного и комплексного подхода к решению. Правительство должно предпринять шаги для поощрения прав и достоинства всех своих граждан, независимо от их этнической принадлежности или языка, и для создания более инклюзивного и терпимого общества. Кроме того, международное сообщество также должно сыграть свою роль в поддержке усилий Украины, по преодолению этой проблемы и построению более гармоничного и инклюзивного общества.